Привет, друзья! Все, что находится на рабочем поле, вы можете двигать, поворачивать и перемещать. Но прежде чем производить эти действия, необходимо выбрать объект или группу объектов. За выбор объектов отвечает инструмент преобразования. Прежде чем выбрать объект, убедитесь, что инструмент преобразования активен. Выбрать объект можно, кликнув по нему левой клавишей мыши или, кликнув немного в стороне и не отпуская клавишу мыши, потянуть курсор в противоположный угол. Выбрать несколько объектов можно также, обведя их, или кликнуть левой клавишей мыши по одному из них, прижать клавишу Shift на клавиатуре и дальше кликать мышкой по тем объектам, которые нужно выбрать. Выбранный объект заключен в контейнер с 8 маркерами потянув за которой вы можете изменить размер объекта или исказить его. Также для выбора объекта имеется окно «Список объектов». Для выбора нескольких последовательно идущих объектов кликните по первому, прижмите клавишу «Shift» и затем кликните по последнему. Для выбора в разброс кликните по первому, прижмите клавишу Ctrl и далее кликните те объекты, которые хотите выбрать. Чтобы выбрать все объекты на рабочем поле, используйте комбинацию клавиш Ctrl-A. Чтобы снять выделение, нажмите клавишу Escape или кликните мышкой по пустому месту рабочего поля. Потренируйтесь в этих простых действиях, доведя их до автоматизма. Особенно запоминайте горячие клавиши Ctrl-A, Shift и так далее. Это значительно сократит время вашей работы.